Знаешь, я хочу сказать тебе об одном, мы с тобой очень давно знакомы, и я хочу, чтобы ты стала моей. Ты говоришь это серьезно? Конечно серьезно, ты мне очень, очень-очень нравишься. А ты думаешь, я соглашусь? Думаю, ты согласишься, ты же не сказала мне нет. Но это же ничего не значит. Значит, милая, все это значит, вот возьму тебя и украду, как мою невесту. Смотри, не споткнись по дороге. Просто я хочу, чтобы ты знала о том, что ты очень нужна мне. Очень-очень нужна мне. Ты для меня, ты для меня, откроешь мир, волшебный мир. Моя любовь, как ураган, я брошу все твоим ногам. Когда я <свес> <свес> <свес> Нет других причин для нас Пока-пока, по волнам Не придем к мечтам Моими а силами, силами, силами Сделаю все, чтобы жалеть счастливым, мирам пам Ты вспомнишь, когда тебя целовал красиво Ум, живо, но Силами, силами, силами Сделаю все, чтобы жили счастливым, мирам, пам пам Ты вспомнишь, когда тебя целовал красиво Ум, живо, но нестима ты, не ты для меня Ты для меня Откроешь мир, волшебный мир, моя любовь. Как ураган, я брошу все твоим ногам. Ты для меня, ты для меня. Откроешь мир, волшебный мир, моя любовь. Как ураган, я брошу все твоим ногам. Знаешь, я тоже хочу тебе кое-что сказать, о том, что я очень, очень-очень вредная, и очень, очень-очень ревнивая. Так что, не расслабляйся, милый, я тебе это не советую. Ты для меня, ты для меня, откроешь мир, волшебный мир, моя любовь.